ребят всем привет добро пожаловать в это видео на связи виктор бандолет в этом видео я хотел бы с вами поделиться моментом как проводить прямые трансляции через ваш компьютер через обе си что прямые эфиры это большая мощь для предпринимателей все маркетинг это большие возможности и поэтому я не могу пройти мимо и не подсказать вам этот вариант поэтому давайте мы будем по шагам вот сейчас прямо я записываю данный фрагмент именно на ту программу через которую вы можете проводить прямые эфиры и сейчас я переключаюсь как видите вот это вот могу вот прям передвинуть вот курсорчиком камеру целая вебинарная комната да то есть вы можете проводить со своего компьютера и сейчас я вам покажу как ее скачать да то есть вы переходите в свой браузер вводите B-C Studio, например, да, то есть, вот подсказывает даже сам браузер. И самая первая обычная вкладка это будет официальный представитель, и вот официальный представитель предлагает установить либо на Windows от восьмерки и выше, на Mac, если у вас MacBook, либо Linux, исходя из того, какая у вас операционная система. У меня Windows. Вы, э, надо не кликнуть на эту кнопочку, но у меня уже установлена. Вы кликаете по той кнопочке, которая вам необходима. скачается на компьютер, все очень просто. Вы ее устанавливаете и потом вот получается вот такая вот штучка, да? То есть такая штучка. Давайте я ее сделаю больше, чтобы вам было ее прям лучше видно, прям вот такие захваты вам неудобно, да? Такое распространение, да? коридор такой. Так вот, ладно. Что дальше мы делаем? У вас вот вроде бы есть уже программка, да, то есть и следующее, что нам нужно сделать, это зайти в настройки. Вот, вот тут есть графа настройка вправо внизу настройки, и вам нужно выбрать вещание вот здесь вот вы можете увидеть сервис да то есть настраиваемый вы можете тут видите с ютуба прямо проводить либо facebook, facebook проводить, проводители стрим его есть такая программка twitter перископ но я обычно выбираю настраиваемый потому что я провожу и как для youtube как ВКонтакте, для фейсбука для разных сервисов абсолютно и поэтому Достаточно вот выбрать сервис настраиваемый и, во, и нам нужно получить вот именно сервер и ключ потока. Вот мы можем видеть, тут такие циферки получаются. Если мы сегодня говорим о ВКонтакте, давайте мы приведем только ВКонтакте. Во всех социальных сетях, в Ютубе и э, в Фейсбуке абсолютно одинаково это все настраивается. Но для наглядности давайте возьмем нашу самую распространенную социальную сеть, это ВКонтакте. Мы переходим в социальную нашу сеть, да, то есть, вот допустим, мой профиль. И либо в моем профиле, либо в группе, в любом случае, нужно будет заходить в видеозапись. Это если в личном профиле, если в группе, то вы в своей группе заходите в свои видеозаписи. И вот здесь есть кнопочка «Создать трансляцию». Да, то есть, вы создаете трансляцию, тут можно загружать свою обложку, заранее подготавливать канве либо крыла трэлла не не, не трелло, А крыла разные фоторедакторы либо либо фотошопе а, так я виден да а здорово возвращаемся а, называйте трансляцию обязательно броски яркий заголовок такой интригующий прям чтобы хотелось а, попасть а, вы можете сделать предварительный просмотр то есть а, прежде чем запустить прямой эфир вы увидите себя, как это будет смотреться со стороны в социальности ВКонтакте. И, например, сохранить. И вот видите, оповестить о начале трансляции. Если галочка стоит, это значит, что сама социальная сеть расскажет всем пользователям. И опубликовать на стене. Сейчас я не буду ставить здесь галочку. В вашем же случае, когда вы хотите, чтобы на видном месте в новостной ленте отобразилась ваша трансляция, нужно галочку поставить. Я же не буду так как показываю вам, как это настраивается, и кликайте «Сохрани». А, ну, название, например, «Тест», да, то есть, например, «Тест». В описании можете вставить ссылку там свою какую-нибудь, если куда-то хотите переводить людей, либо просто описание прямого эфира, можете ничего не написать. Кликайте «Сохранить». И у вас вот выплывет вот такое вот окошко, и вам нужно обратить внимание на URL и Key да то есть это вот как раз сервер и ключ которые нам нужны мы по ним кликаем а, тут мы опять же можем загрузить обложку поставить кто может смотреть это видео прям приватности поставить для кого можете только вообще только я да то есть вот для того чтобы протестировать что-то кто может комментировать это видео например только я да но в вашем случае ставьте, оставляйте стандартные настройки если хотите чтобы этого увидели все вот, и вот эти вот URL надо скопировать, скопируете, идете в программку и вот сюда вот вставляете. Видите, какой длинный во ВКонтакте он получается. Обратно возвращайтесь и ключик тоже копируйте и вот сюда вот вставляете. И нажимаете «Применить». И вам нужно единоразово настроить вот здесь вот функционал, именно вывод для того, чтобы... А ну, ваш компьютер мог выдержать сразу же предупреждаю о том что через эту программку на слабеньком компьютере либо на слабеньком ноутбуке ну, практически невозможно проводить прямые эфиры Да, то есть если же у вас более-менее или нормально да то есть у меня то мощный компьютер стоит я у меня очень большие настройки я же рекомендую вот у меня здесь стоит 5000 сейчас вам рекомендую поставить 3 либо три с половиной bpc грубо говоря да а, оставить x264 и вот здесь вот тоже 164 можете в принципе оставить и вот здесь вот вы когда нажмете галочку можете тоже поставить галочку и вот здесь именно чтобы было very fast стояло. А, в принципе все, да, то есть в принципе все здесь, э, все остальное по стандарту разрешение э, у вас возможно оно может будет редактировать, но у меня разрешение стоит в связи со, со своей веб-камерой и все по сути больше ничего не нужно настраивать, вот именно сервер, ключ потока, вещаний, вывод, здесь поставьте три три с Uh, и, и uh, здесь можете оставлять 160 и вот здесь вот uh, предустановка кодировщика very fast, да, то есть нужно на галочку вот здесь вот нажать и все, в принципе окей, нажимаете окей и uh, вы можете в принципе пробовать начинать, да, то есть пробовать начинать. Но давайте э, для начала я еще покажу некоторые настройки в OBC, э, которыми пользуюсь я. Вам тоже это будет полезно. Вот, например, чтобы было легко вот так вот быстро переключаться э, со сцены, да, то есть э, где вы большой, например, либо большая, и где можно показывать слайды, демонстрацию экрана, и чтобы ваше вебинарное окно вот все-таки здесь было. Для этого вот вы обратите внимание, вот тут видите, я машу мышкой. Вам необходимо вот создать вот эти две сцены, вы можете их называть как хотите, у вас все будет пусто, либо сцена 1 будет. Вам нужно будет нажать вот здесь на плюсик и назвать как вам хотите, да, то есть сцена 1, сцена 2, сцена 3. И вот когда вы кликаете вот на сцену 2, да, то есть вот тут вот нужно еще настроить определенные моменты, да, то есть смотрите, я могу отключить глазик и демонстрация экрана пропадет. А если здесь на глазик, вы пропадет моя камера, это означает, что это функции настраиваемые. Поэтому а вам тоже. Самое важное, что необходимо вот здесь вот нажать на плюсик и выбрать именно это устройство захвата видео, да, то есть чтобы вот вы могли показывать экран, вот видите, вот первое у меня тоже устройство захвата видео, это означает, что вы сможете просто вот нажав тут на глазик, а, а нет, это камера, извините меня, то есть это, это камера, чтобы можно показывать было себя. И плюсик, например, самое главное. Захват экрана. Вот, выбирается захват экрана, и таким образом вы сможете включать и выключать демонстрацию экрана. А вот здесь вот посерединке настраивается микрофон, да, то есть вот видите, прям бегает ползунок, что микрофон работает. И вот здесь вот, да, то есть можно, смотрите, включать устройство воспроизведения и устройство захвата видео. Что это означает? То есть, когда вы, например, если захотите воспроизвести с компьютера а, какое-то видео, да, то есть вам обязательно нужно будет включить вот, вот эту штучку, включить и выключить, например, свой микрофон, чтобы он не мешал, и тогда очень качественный поток аудио с видео будет поступать для ваших зрителей. Тогда вы сможете прям со звуком что-то показывать, музыку какую-то включить на фоне, кстати, и так далее в принципе ничего сложного, да, то есть а, потом вы просто вот здесь вот нажимаете на кнопочку запустить трансляцию и потом вот здесь вот кликаете опубликовать, да, то есть вот синенькую кнопочку опубликовать и все понеслось, вы можете, грубо говоря, тут на, место, на месте вот всего этих надписей и комментариев вы будете видеть смотреть и обязательно наблюдайте вот здесь вот будет прям галочка, если она будет зелененьким гореть, значит ваш прям, прямой эфир хорошо показывается Тут справа внизу, видите, я прям мышкой а, вожу Если же будет желтое, либо красное Это говорит о том, что у вас очень плохой интернет И ваш прямой эфир будет просто-напросто тормозить Либо, в принципе ваша программа, ваш ноутбук не, вытер... не выдерживает данную программу. Я надеюсь, вам было это полезно. Подписывайтесь на мои все каналы, на мой YouTube, на мои паблики, блоги. Ставьте лайк, ставьте колокольчики для того, чтобы не пропускать новые полезные ресурсы от меня по продвижению сетевого бизнеса через интернет, всякие штучки такие, дрючки всякие инструментарии. Надеюсь, вам было полезно. Обязательно оставляйте комментарии. На какие темы вы хотели бы от меня получать видео, какие разборы, технические моменты, на какие темы вас интересуют, в принципе продвижение. Буду стараться для вас делать новый контент. С вами был Виктор Бондалец. Всем пока-пока и до скорых встреч.